А здесь вот с другой, другой стороны вид зеркальной горы. Такие бабочки большие летают. Это не птички. Да, вот она, вот она. Вот, вот она, красавица наша. Приветствует нас и мы ее приветствуем. И вот. Внизу поля. Такая красавтища. Красота. Mm -hmm. ляпута. пута Да. Здесь вот стоит татуя. Дорогие друзья, вот здесь надпись написана в переводе с японского Зеркальная гора. Кто умеет читать по-японски, читаем. Местальная гора. Итак, движемся дальше.